Фантастическая быль. История Евзея, Часть вторая. Глава 14 Мы шли на восток, следуя меткам передового отряда Натана, Назира и Харана. К вечеру второго дня увидели вдали караван, неспешно идущий на северо-запад. Сделали небольшой привал, Решили пропустить караван. Он был небольшой, около сорока верблюдов и мулов, груженных большими тюками и 5-6 всадников на лошадях. Спустя недолгое время караван остановился для разбивки ночного лагеря. От него отделились три всадника и двинулись в нашу сторону. Я подумал, если бы с нами не было женщин, Вряд ли мы бы вызвали чей-то интерес. Всадники спешились. Один из них почтительно поклонился. Это был хозяин каравана и двое его слуг. Черноволосый и чернобородый купец с цепким взглядом глубоко посаженных глаз был приблизительно моего возраста. Крепкого сложения, подвижный, с легкой, нисходящей с лица улыбкой одет в багряную шелковую рубаху до колен такого же цвета шаровары. На голове белый шелковый платок с бахромой, завязанный по традиции этих мест. Хозяин представился сам. Его звали Гезер. Он вел этот караван из Ктесифона, столицы Парфянского царства, в Антиохию, главный город Сирии. Это около трех недель неспешного пути. Говоря это, он с неизменной улыбкой оглядел наш отряд, задержав взгляд на Асане, определил во мне старшего и пригласил нас к своей вечерней трапезе. «Мудрый странник, мир тебе и твоим друзьям, дороги наши пересеклись по воле Всевышнего, хвала ему». «Среди вас немало женщин, вам нужен отдых. Будьте моими гостями. Хорошее вино, редкие сладости, интересная беседа. Мне есть, что рассказать вам, и вижу, есть, что услышать. Вас ждет ужин и отдых», – поклонился купец. «Мы приняли приглашение. Просто пропустить караван не удалось». «Значит, для чего-то это нужно?» – подумал я. Просторный походный шатер из хорошо выделанных светлых шкур. Внутри раскатан ковер яркой расцветки вместо стола. Во главе ковра стола хозяин каравана Гезер. По правую руку от него крупный молодой тигр, воспитанник Гезера и друг – Привезенный им из Индии еще тигренком, ел тигр только из рук купца. Далее по правую руку два охранника и два молодых торговца, дольщики каравана. Было видно, что между тигром и хозяином особое отношение. Зверь никому не позволит не то, что обидеть Гезера, даже косо посмотреть на него. Еду и вино приносили две молодые рабыни с непокрытыми головами в шароварах и платьях-рубашках невиданного кроя, подчеркивающего фигуру. Других женщин в караване не было видно. Только мужчины, погонщики, грузчики, купцы-дольщики со слугами, охрана в легких кожаных доспехах. За столом-ковром Наш отряд расположился по левой стороне от хозяина. Начинался ряд Сагура. За ним сидел я, потом Асана, Алан, Юния, Иски, жена Харана, Мария, жена Натана, Соломея и Лука, Иоанна и Адония. Вино было слаще и крепче обычного и не разбавлено водой. Женщины и Агур вино не пили. Агур, внимательный и исполнительный парень, сразу посмотрел на меня вопросительно. «Не надо», — сказал я, и он не притронулся к стоящей рядом чаше с вином. Еда была вкусная, особенно после постных трапез нашего пути. Овечий сыр, хранимый в рассоле, каша из пшена, сушеное мясо, превращенное в горячее блюдо, сушеные персики, абрикосы, изюм, разные орехи, заваренные в медово-молочный щербет. И разговор шел интересный. Гезер вырос в караванных дорогах. Его отец был большим купцом в Вавилоне, родом из халдеев, как называли этот народ иудеи, мать-иудейка из вавилонской диаспоры. Сейчас домом Гезера был Ктесифон, главный город Парфии, стоящий на левом берегу Тигра. Древний Вавилон находился недалеко, на левом берегу Ефрата. В тех местах две великие реки, колыбель древней цивилизации, протекали совсем близко друг к другу. Еще неделя пути, и они сольются в единое устье. У Гезера... Было три жены в разных домах, пятеро детей были и наложницы. Он считался богатым человеком. Отец оставил ему большое состояние. Сам гейзер значительно приумножил его путем караванной торговли. Из далекой империи Хань он привозил шелк, фарфор, бронзовые зеркала, уникальную китайскую бумагу и лекарства. Все это пользовалось огромным спросом в Римской империи, как на Востоке, так и на Западе. За одну меру шелка тогда давали три меры золота. Гезер рассказал о своем последнем большом торговом походе в Северную Индию и южную часть империи Хань, Китай. В караване было много купцов, около тысяч верблюдов и мулов. В империю Хань везли парфянские ковры, военное снаряжение, изделия из золота и серебра, самаркандское стекло, лазу винных сортов, азиатских скакунов, верблюдов, курдечных баранов. В Индии, где Гезер обычно закупал или выменивал драгоценные камни, пряности и ткани, он видел людей, которые могли целыми днями вращаться вокруг себя с вытянутыми в стороны руками. Один из них объяснил Гейзеру, благодаря торговле, знавшему несколько языков, что вращением он добивается отрешенности от мира и слияния с Творцом. Он мне сказал, что если так вращаться, то не нужны ни богатства, ни женщины – смеялся Гейзер, и тогда я решил, что точно не будут того делать, чтобы не лишиться самого дорогого в жизни. Но таких мудрецов, предпочитающих вращение ланитам красавиц, в Индии мало. Там тоже любят жизнь и не боятся жить. Мальчишка из низших каст там умеет улыбаться и радоваться, и расскажет тебе, что он бессмертен и обязательно вновь родится. И если сейчас он будет вести себя хорошо и постарается ничего не красть, то в следующий раз родится в касте рангом повыше. Ну а если не красть не получится, то вернется в свою касту, в ней тоже жить хорошо. Вот такая вера мне нравится, «Это сколько же домов можно построить, и сколько женщин сделать счастливыми?» Гезер широко улыбался, разгоряченный вином, с каждой выпитой чашей, все чаще поглядывая на Асану, и продолжал рассказывать. «В последнем походе я встретил индуса. Он живет в горной общине. Там нет женщин». Они не знают женщин и не хотят их знать. Их род не продолжится, так как они не дают жизнь детям. Смысл их жизни, как я понял, не иметь никаких желаний. Странная вера. Зачем они живут? Уличные мальчишки счастливы от того, что будут рождаться всегда. А этот монах хочет быть счастливым от того, что не родиться больше никогда. Еще он рассказал мне о своем учителе. Они зовут его Будда. Он достиг, как сказал этот монах, того, к чему они стремятся и больше не родиться. Будда слился с Творцом. А в какого Бога они верят?» – спросил Лука. «В единого, сотворившего все и всех других богов» как иудеи верят в единственного Творца миров. Только иудеи живут один раз, а потом попадают в ад или в рай. А в Индии люди рождаются много раз и не попадают туда, куда попадают иудеи. А кто-то, как этот монах, не хочет больше никаких жизней, ни ада, ни рая и никаких женщин а хочет вернуться к тому, от кого пришел и кого ни разу не видел. «А что известно об их учителе?» – спросил Лука. «Их учитель был из царского рода. Он имел дворец, прислугу, изысканную еду и красивых женщин. И ему не надо было для этого по полгода водить караваны», – засмеялся купец. Но потом он решил что счастье в другом. Наивысшее наслаждение – это не жизнь, не женщины, не вино. Это не иметь желаний. И Бог создал человека не для того, чтобы он радовался жизни, не для этого, а чтобы научился не иметь желаний. С этим вернулся обратно к Богу и никогда больше не воплощался. Зачем? Если там нет райских наслаждений – нет желаний, зачем туда возвращаться? Мы выпили еще, я подумал. Интересная страна Индия. Однажды кто-нибудь из нас, Лука, Алан или Назир, а может Агур, пойдет туда с караваном, чтобы рассказать об учении любви, принесенной Рабби. А я вернусь домой, кони. Скажи мне, «Мудрый и внимательный слушатель», — обратился ко мне купец. «А ты любишь женщин?» «Гляжу на ваш отряд и вижу, что не может быть по-другому». «Да, люблю», — ответил я. «Значит, ты испытываешь желание?» Я кивнул. «И чувства, и желание. Но ты не такой, как я. Ты другой. Чем ты отличаешься от меня?» «Не думаю, что между нами большая разница. Я тоже люблю жизнь», — улыбнулся я. Купец рассмеялся. «И как ты поступаешь со своими желаниями? Ты же не убегаешь от них. Как от них убежишь? Они найдут тебя вновь. Но вот когда не идешь на поводу желаний, тогда очищается сердце. Так я думаю, как-то сложно». «Ты ведь их воплощаешь?» – продолжал улыбаться Гейзер. «Слишком общий вопрос», – улыбнулся я в ответ. «Я тебе так отвечу. Если это принесет кому-то боль или горе, или большое переживание, то постараюсь ничего не делать. Ты же любишь жизнь, мудрец. Какое удовольствие ты в ней ищешь?» «Вот здесь, наверное». И кроется разница между нами, купец. Удовольствие можно получить, и когда преодолеваешь искушение, а не идешь за ним. Каждый сам вправе выбирать, какое удовольствие он ищет. Я не собираюсь уговаривать тебя идти одной дорогой со мной, как и ты не уговариваешь меня. Кому-то удовольствие приносит создание богатства – «Владение дворцом, красивой женщиной, даже если она не твоя жена. Кому-то удовольствие приносит очищение своего сердца. Каков выбор, такова и плата. Каждый идет к Господу своими путями». «Да, разница все же есть», – рассмеялся купец. «Ты имеешь рядом красивых женщин, не имея ничего». И идешь в неизвестность. Я имею красивых женщин, имея много золота. Я иду к еще большему богатству. Рядом со мной будет любая женщина, по моему желанию, и она будет иметь все и не будет обижена. Здесь есть загадка. Не может быть красивых женщин там, где нет ничего, но они почему-то есть рядом с тобой. Женщины, как и мужчины, разные. Кто-то ищет богатства и удовольствие и не ищет любви. Кто-то любит, будучи красивой женщиной, единственного мужчину, и хочет только от него иметь детей, несмотря на то, что у него нет ни дворца, ни золота. Бывает и такое. «Не бывает», – твердо и чуть громче обычного сказал Гезер. Тигр слегка рыкнул на меня, поддерживая хозяина. Купец успокаивающе погладил его по голове. «У меня есть предложение», — продолжил купец. «Продай мне эту женщину. Она будет счастлива со мной. Не будет знать никакой нужды. Я отдам тебе двух красивых молодых, очень сладких рабынь и дам золото на весь твой отряд. А у нее...» Будет свое золото, свой дом, своя прислуга и красивые дети. Отпусти ее, сделай счастливой. Алан побагровел, его ноздри зашевелились. Здесь только замужние женщины и невеста моего друга, как можно спокойнее, ответил я. В нашей общине нет рабов и рабынь, людьми не торгуем. А давай спросим у самой девушки. «Хочет ли она быть счастливой?» — сказал Гезер и повернулся к Асане. «Счастливой хочет быть любая девушка». Асана посмотрела в глаза купцу и придвинулась ближе к Алану. «У меня есть человек, который мне дорог. К нему у меня есть чувство, и в нем я уверена. К тебе, купец, у меня чувств нет. И ты не такой мужчина, женой которого...» Я хотела бы быть. Это все мелочи, слова. Чувства появляются вместе с достатком и своим домом, в котором все есть. Я и жениху заплачу, много заплачу. Он купит и жену, красавицу, и дом, где пожелает. И будут у него и бараны, и верблюды. Алан схватился за рукоять короткого меча, висевшего у него на поясе. Тигр дернулся к Аллану. Хозяин ловко поймал любимца за ошейник, перехватил ошейник левой рукой, притянул к себе зверя и обнял его за шею, прижавшись к нему щекой. С другого конца нашего ряда раздался спокойный бас Адонии. Не стоит, хозяин, продолжать этот разговор. Ни к чему хорошему он не приведет. «Я перережу глотку любому, кто будет обижать моих друзей, а тем более прикасаться к ним. И имей в виду, с тигром твоим будет то же самое, если ты отпустишь его». Адония стоял во весь рост. Рядом с ним поднялся такой же немаленький лука. И это вместе со сказанным производило должное впечатление. Тигр рыкнул, встал. Шерсть на загрибке тоже поднялась. «Успокойся, родной!» Обратился к тигру купец, придерживая его. «Я согласен, друзья. Прекратим этот разговор. Я был неправ. Лучше выпьем очень хорошего вина от особой лозы». Гезер посмотрел на ближайшего к нему охранника. «Принеси для всех. Все выпьем. Страши рабыни». Вышли из шатра. Ваши женщины красивы, но одна особенно. Я погорячился, переоценил свои силы. Еще не было в моей жизни случая, чтобы золото не сработало. Выпьем же хорошего вина. Отдохнете до утра, возьмете еды в дорогу, какой пожелаете. Отсюда до Ефрата рукой подать день полтора перехода. В той стороне от хозяина каравана, где сидели охраны и купцы, вино разливалось из кувшина по тонким белым чашам охранник. На нашей стороне красивая рабыня. Два кувшина. У меня возникло ощущение, потом убеждение, не пить. Гезер поднял чашу. «Мир вам, путники, и благословение высшее, да будут наши дороги гладкими» а судьбы счастливыми. И залпом осушил чашу. Я поднял чашу. На меня посмотрели Асана и Алан. Я качнул головой. Нет. Алан тоже поднял чашу. Женщины не прикоснулись к вину. Передо мной появилось лето. Чаша качнулась от ее улыбки и выпала из моей руки на ковер. Хозяин засмеялся. «На удачу!» Сейчас принесут еще. Достаточно, сказал я. Хотелось бы закончить этот вечер. Да, хорошо, ⁇ кивнул Гезер. Этот шатер в вашем распоряжении для отдыха. Мы поднялись. Адония и Лука остались сидеть с опущенными головами. Иоанна и Соломея пытались привести их в чувство. В шатер вошли еще несколько человек охраны каравана. «Они живы?» – спросил я. «Да, спать будут глубоко и долго, а эта женщина пойдет со мной». «Зачем она тебе, если она не хочет быть с тобой?» «Захочет. Я предлагал вам плату, очень хорошую плату. Вы отказались. Теперь я решаю, будешь ли ты жить, мудрец, или отправишься в следующее воплощение». «На все воля Господа!» — кивнул я. Женщины зашли за наши спины. Алан и двенадцатилетний Агур обнажили мечи. Алан вышел чуть вперед. Он был готов встретить смерть. Тигр почувствовал напряжение. Неровно бил хвостом, как будто выбирал, с кого из нас начать, на кого броситься. Купец сдерживал любимца. Зная, что тигр ради него разорвет любого, стоит только отпустить его. Полукругом перед нами стояли с обнаженными мечами охранники и два купца-дольщика. «Не двигайтесь! Если кто-то поранит моего тигра, я убью одну из ваших женщин!» Вдруг Асана вышла из-за спины Алана и сказала нам, стараясь улыбаться, «Люблю вас больше жизни. Я пойду с ним. Я должна поговорить с ним». Затем повернулась к купцу. «Я иду в твой шатер, но с ними ничего не должно случиться». Нас связали по рукам и ногам, а Доню и Луку привязали спинами друг к другу. Они были живы, дышали ровно в глубоком сне. Спустя два, а может три часа, я услышал движение вокруг шатра, дыхание зверя. Затем короткий рык, и вдруг охранник вваливается в шатер, падает как мешок. Над его лицом раскрыта рычащая пасть тигра. Человек парализован страхом. Хвост тигра, как кнут, бьет по воздуху, подтверждая, что зверь не шутит. Я сильно испугался. В голове забегала мысль. «Я следующий», – подумал, что Гезер отправил питомца полакомиться нами. Зверь откинул лапой меч охранника в мою сторону, подтащил охранника ко мне, вцепившись зубами в его нагрудные доспехи. Потом тигр разгрыз веревки на моих запястьях. В этот момент я закрыл глаза. Дальше все происходило так же быстро – я разрезал веревки на своих ногах, освободил от веревок Алана. Алан освободил остальных. Мы с Аланом связали охранника. а Гор заткнул ему рот куском грубой кожи, вырванной зверем из нагрудника. Что произошло с тигром? Почему он так себя повел? Я подумал, может быть, хранитель этих земель так подействовал на зверя? Осмотрел быстро пространство вокруг, никого не заметил. И вдруг все же увидел. Но не вокруг, а в тигре. Не может такого быть. Мне показалось, померещилось от страха. Тигр смотрел на меня глазами человека. Это было словно одержание наоборот. Тигр был одержим человеком. Воля человека владела волей зверя. Мне даже почудилось, что у человека, который сейчас повелевает тигром длинные волосы и разрез глаз, как у восточного кочевника. Начали шевелиться лука и адония. Тигр подошел к их затылкам и коротко рыкнул. Это ускорило пробуждение. Алан рвался к Асане. «Зверь повел нас к шатру купца. С нами пошел Агур». Приходящих в себя Доню и Луку оставили с женщинами. Тигр таким же образом втащил в шатер охранника купца и разорвал на его груди кожаный нагрудник. Алан ударил плоской частью меча по лбу лежащего охранника, хотя мог и не стараться. Тигр уже ввел беднягу в бессознательное состояние. В шатре горел факел. Навстречу нам резко поднялся Гезер, выхватил меч. Асана стояла в глубине шатра, приветствуя нас улыбкой. Она была невредима. «Не оскверняй себя!» — успел я крикнуть Алану. Гезер на мгновение растерялся. С нами был его любимец-тигр. Алан шагнул к купцу. Спасло купца то, что проворный огур Забежал за его спину и встал на четвереньки. Купец попятился и опрокинулся навзничь. Тигр склонился над хозяином и рыкнул так, что тот закрыл глаза. Из глаз Гезера текли слезы. «Выпей все, что там есть!» Алан приподнял купца за ворот рубахи. Гезер выпил. Уже светало. Я услышал бас Натана. «Евсей, это мы!» На сердце как-то сразу полегчало. Натан, Назир и Харан решительно зашли в шатер. Снаружи уже собрались люди, но не решались заглянуть вовнутрь. Они уже знали, что с тигром произошло что-то странное. Он набросился на своего хозяина. Вошедшие с опаской посмотрели на зверя. Но быстро поняли, что он сейчас тоже член нашего отряда. Что делать, Евсей? Командуй, сказал Натан. Труби каравану сбор, пусть уходит своей дорогой, а мы уйдем своей. Спящего купца привяжи к верблюду, пусть спит во главе каравана. Труба Натану не потребовалась. Он протрубил сбор своим басом. Рабыне Вместе с охраной собрали нам еду в дорогу. Не сделать это было невозможно. Тигр продолжал оставаться на нашей стороне. И мое мнение не изменилось. В звере был человек. Предчувствие говорило мне, что человек скоро уйдет. Тигр проводил нас до небольшого холма и вернулся к верблюду, которому Натан привязал хозяина каравана. Шатры уже были сняты, караван готовился тронуться в путь. Асана, прошедшей ночью, вела долгие переговоры с купцом, в течение которых была дарена шелками и редчайшей в те времена фарфоровой посуды из империи Хань. Предметом переговоров были наши жизни и ее согласие стать женой Гезера. Завершиться переговором было не суждено, но дары Асана решила забрать с собой. Не взять с собой в те времена шелка и такую посуду для любой женщины было бы непосильным решением. И Алан с удовольствием взял на себя новую обязанность – нести на себе не тяжелое, но особо ценное преданное.